Землю они не бросают, не сорят, не плюются, не орут, не напиваются, там, не воруют, не бьют, не рисуют, не уродуют, в лифты не поджигают кнопки и так далее. То есть почему в лифтах поджигают? Неуважение к тем, кто живет в доме. Ну почему их не уважать? Почему? Дикость это дикость. И получается огромная страна, которая живет по принципу неуважения. Это огромная страна, она живет по принципу страха и принуждения и ненависти. И что она хочет сделать? Она хочет объединиться с теми, которые точно так же не уважают и которые точно так же ненавидят. И хочет сделать их частью себя. Имеют ли они право? Отчасти да. Тогда единственный вариант этому миру измениться, единственный вариант сделать все для того, чтобы власть, имущее управление этим миром справедливо давало всем, взращивать в себе и в своих детях элементарное уважение.